Здравствуй, уважаемый зритель! Сегодня дам совет, который поможет ускорить корчевку. И наглядно это покажу. Проведем эксперимент. Какие пни быстрее корчуются? Высоко Высокоспиленные. Сантиметров 40-50 или низко спиленный вот так высоко спиленный пень засекаю время время пошло 25 секунд короткий пень засекаем время серьезный пень Ох, минута сорок две, попробуем еще раз. Йорь, подели кинь, подели кинь. Высло Засекаю. 50 секунд всегда быстрее короткий пень засекаем время Минута 10. Всегда дольше. Оставляем более высокие пни по двум причинам. Первая, быстрее корчуется. Вторая, низкие пни можно пропустить, когда поднимется трава. У меня все. До новых встреч на канале.